Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею! Сегодня мое видео будет о бугенвилле. И, конечно же, на первом плане, как вы видите, моя бугенвилле сорт Вера Пурпур. И посмотрите, как она у меня цветет. У нее просто огромные шапки цветения. Просто она вся-вся-вся-вся. Я ее сейчас просто сняла с окна, чтобы вам поближе ее показать. Ну, конечно красота я просто влюбилась в это растение и поэтому у меня есть 4 новинки бугенвиллии. я пополняю свою коллекцию потихоньку и сегодня хочу эти черенки при вас пересадить в другие горшочки ну и посмотрите как я пересаживаю и что использую для этого еще раз, крупным планом, я просто не могу. посмотреть, какая красота. Ну, как можно не полюбить этот цветок вообще. И цветение такое продолжительное, в общем-то. Она очень долго цветет. Ну, кто не знает, это идут цветные прицветники. А цветочки у Биггенвилли вот эти беленькие. Ну, вот мои новиночки. Сейчас я вам скажу, какие сорта. Первый сорт. Australian Gold. Этот махровый сорт. Очень обильно цветущий. Но они все обильно цветущие. Такой, знаете, оранжевый, тоже шапочное такое цветение. Очень красиво. Вот здесь в правом углу вы видите фотографию. Они такие, как бы, ну, хорошие череночки. Они очень быстро растут. Следующий сорт. Double Red. Это тоже махровый сорт. Такой красный, очень красиво смотрится тоже. Этот сорт сакура. Очень нежное цветение. Очень красиво, изящно и тоже обильно цветет. И, конечно же, я приобрела Вера Pink, потому что мне вот сорта, вот Вера, у меня пурпур есть, Вера White есть белая, и я еще приобрела розовую, то есть мне вот нравится, вот, ну, как она цветет, вот она сейчас будет свистеть, то есть вот она цветет и заново будет выпускать, как бы, она очень хорошая цветунья, вот мне прям сорт нравится, вот очень, Вера Pink. Ну, в бугенвилле у меня все в одинаковых горшочках сидят. Маленькие я сажу, вот, полтора литровые горшочки. Причем у меня здесь еще дренаж будет. И они, вот, в принципе, хорошо, эти горшочки небольшие. Вот. Что мне для этого понадобится? Обязательно на дно дренаж. Почва. У меня здесь пополам. Грунт универсальный и садовая земля. Она такая, знаете, там с перегноем, такая рыхлая. В общем, почва получилась. И я купила наконец-то себе удобрение осмакот. И буду добавлять тоже в Бугенвилии. Я его обычно добавляю в адениумы осмакод. Но решила Бугенвили тоже намешать в почву. Ну все, я на дно насыпаю дренаж. Ну, вот так. Здесь у них корневая, кстати, очень хорошая. Видно корешочки. Так, вот положу вот так вот земельки. Мне же нужно теперь со смокотом добавить смокот. И вот на такой горшочек. И вот так на глаз. Ну вот так вот это. Теперь я это все перемешаю. Так присыплю. И все, и буду теперь методом перевалки. Она уже вросла у меня, что она уже придется расстригать. Ну вот так вот расстрегу вот так в корешочке. И вот так вот сюда сторона. Ну, корневая у нее хорошая. И вот так вот здесь немножко ямочку. Так вот. И буду присыпать. Почвы. Ну, как вы видите, грунт такой, в принципе, хороший, рассыпчатый. Можно добавлять даже речного песочка для бугенвили. Но он у меня так рыхлый, в принципе, и без песка. Мне нравится. Ну вот, первую пересадила. Да, и обязательно я сейчас напишу сорт, чтобы мне не забыть потом. Для подписания сорта я вот купила вот такие очень удобные штучки. Давно хотела их, вот они мне попались. Теперь я напишу сорт, чтобы мне не запутаться. И вот горшочек вот так вот. Очень удобно. Ну, также вот я добавила дренаж. И сразу напишу сорт. А то стаканчик выброшу и забуду. Австралиан Волт. Вот мне, конечно, нравится удобрение, оно идет на 5-6 месяцев, но я все равно, я все равно как бы развожу удобрение, ту же фертику, да, и я его еще и подкормлю фертикой, но послабже концентрат делаю, не такой, как обычно, вот они у меня вообще все приросли. Вот вторую перевалила следующий сорт Double Red ну, директор, конечно, помогает мне он все проверяет чтобы было все хорошо вот осталось два сорта Так, давай. Ред. Не знаю, даже выйдет, не выйдет. Тут они совсем перераселенные. Ну вот, третью пересадили. Еще одна осталась. Сейчас сразу напишу. Вера Пинк. Ну, про бугенвирио конечно что я могу сказать конечно же она любит солнце солнце потому что если солнца недостаточно будет она будет не фатистой. ну и полив по мере пересыхания почвы я наверное даже могу сказать хорошо просушиваю вот здесь вот вообще отличные корешочки Горшочки, конечно, лучше такие стесненные, тогда она начинает цвести бурно. Когда у нее корневая система разрастается по горшочку, да, упрется, и она начинает вообще бурно цвести. Пересадка, конечно, по мере разрастания корневой системы. Ее даже можно на некоторое время оставить и в тесной посуде, как я говорю. Просто у меня, вот Вера у нее, допустим, она тоже изначально была в таком маленьком. Потом я ее пересадила побольше в горшочек, потому что у нее корневая система была уже достаточно большая. Мне, кстати, нравятся вот эти горшочки очень. Сегодня съездили в Леруа-Мерлен, заказали, все же закрыто. Мы через интернет очень, в принципе, понравилось. Как бы и без очереди, без всего вынесли, просто багажник положили и все, и поехали. И горшочки, они, в принципе, хорошенькие, мне нравятся. Недорогие, потому что вот если растений много, как бы на горшки затраты такие, как бы приличные это идут. А этот горшочек стоит всего 38 рублей. И вот, кстати, это тоже из этой же серии горшочек вот, этот на 5 литров, у меня 5,5 половиной 107 рублей, тоже считаю цена замечательная, и смотрятся, в принципе, они неплохо для такой цены. Ну, директор тут тоже, вот, видите, не может успокоиться, переживает за цветочки, все ли нормально, как я посадила. Все проверяет. Увидимся в следующем видео.